Луна, получается, это ихняя? Ихняя. Без ножа зарезал. Ихняя нужно заменить на их. Слово «ихняя» отсутствует в русском языке. Павел Петрович Божов. Русский писатель. Известен своими уральскими сказами. Ну, я думаю, малахитовую шкатулку все знают. Так вот. Были наши, теперь вон ихние. Ну, вообще, этот человек был весьма посвящен. Практически в каждом его сказе есть рептилии. Так, что тут у нас? Голубая змейка. Вот она, хвостатая. Хозяйка медной горы. Получеловек, полурептилия. Где-то тут еще великий полос у меня есть. Вот он, великий полос. Так что слышка, мои малахитовые, Наш великий и могучий русский язык Настолько многогранный, многообразный И многоуровненный, что не в сказке сказать, не пером описать. Хочу показать вам родной край. Это Бухтарминское водохранилище. Плотина стоит на реке Иртыш. Река Иртыш падает в опь. Это Ирий Тишайший из славяно-арийских ветв. Асгард Ирийский стоит ниже по реке Иртыш, это город Омск.